Грудь мою таит Когда беда врывается нежданно Простор небес громадой туч закрыт Или опять на сердце рано Бессилу я беру И двери неба смело Открываю Она со мной и днем И по утру И каждый раз, когда я улыбаю Она со мной и в счастье, и в беде. С молитвой я иду сквозь испытания. С ней я стремлюсь к сердечной чистоте. С ней изливаю слезы раскаяния. Молитва, вот где силу, я беру И двери неба смело открываю Она со мной и днем, и поутру И каждый раз, когда я унываю Если я с молитвой, Бог со мной, Бог любящий, Бог сильный, всемогущий, С Ним смело я иду своей тропой Среди вражды и пошлостей растущих.